Представляем одноразовый деревянный нож от производителя Серебряная Береза. Эконож это 100% биоразлагаемый продукт, без компромиссов по функциональности. Поставляется нож в коробках по 2500 штук, он расфасован в пакеты по 50 штук. Существует также фасовка по 100 штук, а также фасовка по индивидуальному заказу. Нож сделан. Сибирская березы. Он красивый и гладкий. Технологии производства позволяют добиться идеальной формы, без заусенцев, высокой точности и остроты. Деревянный нож незаменим на пикнике и при ежедневном использовании. Он справляется с овощами, мясом, тортом, десертами. Поможет сделать бутерброд с маслом и сыром. Купить деревянный нож для вашего бизнеса можно напрямую от производителя. Это выгоднее. А еще можно нанести гравиров и упаковать под вас. Запросите стоимость вашего заказа прямо сейчас.